Но Это молодые вот, могут пойти обучаться, изучать э, биржу, акции, они, э, им это будет более понятно, mm -hmm. и они быстро э, начнут, можно сказать, даже зарабатывать какую-то сумму. А что касается вот, пожилых людей, которые копят, э, как они их называют, э, похоронные деньги, извините, да, как бы это грубо не звучало, но они копят эти деньги... Mm -hmm. И Чтобы что, бы, вот, что им ты делать? Ну, во-первых, а, во-первых, есть такие инструменты, как накопительное страхование жизни. Mm -hmm. Мы должны об этом mm -hmm. помнить, и мы можем, например, деньги направлять туда. Это надежные инструменты, mm -hmm. даже могут если... не взять на это. до 80 mm -hmm. лет сейчас no, появились программы no, до 80 да, лет no. реально вот тогда можно те самые так называемые гробовые отнести, и если даже проблемы какие-то со здоровьем случаются, то там даже будут выплаты. Mm -hmm. Ну то есть накопительное страхование это такой широкий инструмент, который относится к надежным видам инвестирования. Mm -hmm. то есть, накопительное страхование отличается от обычного страхование жизни. Да, потому что да. деньги, которые вы вносите, вы их накапливаете. Часть вашего платежа направляется на покрытие рисков с вашим угу. здоровьем связанной, а часть идет накопление... Ну, копится, копится. То есть я прохожу страховую копится. компанию, говорю, э, будьте добры, мне исполнилось там 60, я хочу накопительное страхование. Вы можете в любой момент прийти, да. сейчас страхуют даже накопительные страховки. Есть и Сколько они стоят? В, в да. а, зависимости, это знаете, как индивидуальный пошив одежды. В зависимости да. от вашего роста, веса, здоровья, вашего состояния. Это как вообще состояния... работает? Я отношу какую-то накопленную сумму, делаю вклад, либо это покупается страховой полис за определенную это страховой сумму полюс. с определенными да, видами да, да, услуг. Да, это, это страховой полис с определенными видами услуг, прежде чем его купить. Вы должны встретиться будете с консультантом, агентом, и он вам подберет под ваши параметры, опять же, обязательно спросит про ваши цели. Зачем? На что копим? Что мы будем делать с Ежегодно этими деньгами? я должен покупать этот а, Да, это ежегодная оплата. Ну, Бывает есть, там ежеквартальная. Да. Каждые ну, полгода или, вы можете Или вариант, оплачивать. когда человек внес сразу и забыл. Тоже есть Такое формы, тоже да. есть. Причем вот накопительное страхование, оно да. как раз таки и уникально тем, что там деньги, которые вы направляете, они не подлежат ни аресту, не делятся при разводе. Это исключительно деньги страхователя. Тот, кого... Кто, кто, кто с... Ну, кто Или того, кто останется после него. давайте так вы мужчина там, до 30 абсолютно здоровый, и вы хотите застраховать себя на 30 лет, то ваш полис будет где-нибудь... И хотите накопить примерно полмиллиона, а, там, то это ну, где-то будет вниз. стоить... И хорошая будет защита, да, то есть и, и травмы, и там различные ушибы, сотрясения, и разные риски, связанные Болезнь. со смертельно опасными заболеваниями, то в год вы будете платить где-то ну 25 тысяч примерно. Mm -hmm. Если вы mm -hmm. молоды, до 30. Если вдруг ну, вам уже после 30, то ценник у страховой компании будет увеличен. Потому что чем вы старше, тем, естественно, вы опасны. Ну, не <риска> маленькая сумма, я хочу сказать. Для, для года? Да. Ну, это, За вы знаете... 25 тысяч, будь Смотрите, я 10, 10, пенсионером, 10, 10. я бы мог поехать на море. Могли бы. А, Здесь просто да. немножко в другом. Дело в том, что, еще раз возвращаемся к идет. он накопительным. То есть, если ага. ничего не случилось, в принципе, приличную сумму все равно человек получает обратно. Mm. Это к вопросу о том, что все-таки это накопительная программа, да? да? Mm -hmm. То есть, что-то случилось, деньги, деньги получили. Да, если да, если ничего не случилось, деньги вернулись, называется. Mm -hmm. да? То есть, здесь, как бы важно момент понять, что это один из инструментов, да, с помощью которого можно все-таки, как это, вот, кошельки, да, вот это тоже Защитить, один из кошельков. Да. Mm -hmm. Просто... Защитить свои сбережения и свои имущество. Потому Но, что если мы говорим да. дальше про изучаем, например, инвестиционные инструменты, направляем деньги в акции, в облигации, опять же про взрослых людей, не обязательно э, утверждать о том, что только молодежь может инвестировать. Сейчас mm -hmm. есть достаточно книг, которые позволяют разобраться в инвестиционных инструментах, в разумных э, именно и взрослым мне людям кажется, сохранить что когда, Извините, э, мне кажется, когда вы говорите, что по поводу э, это возрастного поколения, мне кажется, вы это зря так сгоряча. Да. Вы их обижаете. Потому что на самом деле, я сейчас встречаю, ко мне приходят люди, извините, которым за полтинник, и они впервые задумались о пенсии, uh -huh. да, и они, они готовы что-то узнавать. Uh -huh. Понимаете, uh -huh. вот что. Почему? Потому что. А потому что уже приперло. Uh -huh. Потому что уже надо. Уже, уже да, надо. Вот когда, потому что когда человеку 25-30, он думает, да ладно, эта пенсия же, когда еще будет. А да. во сколько надо уже нач начинать копить? Э 7 лет. 7, 7 лет семь лет да. Это, это, да. Да. Ну, уже чем можно раньше, начинать лучше. Если а, вообще выделяли ну, родители, что можно... можно... начинали, да. да. ни ничто, ничто не мешает на самом деле в любом возрасте. Ну вот когда у нас, у нас как вот мы детей обучаем, когда ребенок пошел в школу, обязательно ему выделяем бюджет. Да, вот ну, пожалуйста, можно договориться с ребенком, давай мы тебе да. вот эту копеечку начнем уже откладывать. Угу. Обучать ну, ребенка финансовой грамотности, конечно, лучше с детства, чтобы он уже не транжирил, а накапливал и разумно распоряжался. Покупаем глиняные копилки и начинаем учить копить наших детей.